Во что бы я вложился, если я был бы богат? Всем привет, меня зовут Макс Прайм, отличный ролик будет. Первое дело, я бы, наверное, закупил куча, ну, пару штук телефонов. Для этого нам необходимо телефон и ставить пару сим-карт. Э, открывает большинство горизонты, поэтому вы должны... Если вы хотите стать миллионером, то тоже пропишите себе и узнайте. А сейчас я расскажу вам, что я бы хотел. Дальше я, скорее всего, бы хотел, наверное, закупить квартиры, чтобы туда-сюда ехать. То есть, если ты там живешь, так давайте так, за сходом или как там западом, запад там, а восток там. Пиннич там, а Пивдень там. Заход, в восток. Вот так вот. Значит, нам уже где-то посредине, потом на запад, потом на восток, потом на Пивдень, потом на, пивдень, потом на пивдень, пивдень. Пивдень, да? Вот. Везде нужны квартиры. То есть, получается, 5 квартир. Это прям минимально. для, Если у нас большая территория Российской Федерации, то получается, нам нужно... Еще опять раз больше, потому что у нас огромная территория для путешествия из-за границы и до границы. Почему именно так? Потому что будет топово, потому что я стрил фильмы, где злодеи и другие персонажи садились туда-сюда, в общем-то скажут, что, что страдали эти. Я скажу, то просто... Куда лишь бы потратить деньги. Поэтому задумайтесь сто лет делать, если вы станете миллионером. Я бы, наверное, попробовал бы. Поэтому всем удачи, всем пока.